Любимые спектакли с участием звезд. Премьерные постановки. Гастроли театра балета Бориса Эйфмана. И грандиозный гала-концерт. С 7 по 12 июня. Фестиваль «Балетное лето» в Большом. Генеральный партнер проекта – страховая компания «Белгострах».